Всем привет, друзья! С вами Антон Ларин. Сегодня у нас очередной выпуск с крутыми средствами передвижения, которые сделали умельцы своими руками у себя в гараже. Выпуск будет по-настоящему интересным, поэтому заваривайте чаек, хватайте что-нибудь вкусненькое и, конечно же, присаживайтесь поудобней. Также перед просмотром жмите большой палец вверх и подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и обязательно смотрите до конца. В конце у нас конкурс на 1000 рублей. Ну а мы начинаем!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 Ну а это, дамы и господа, уже в каком-то плане настоящий трэш. Здесь автор ролика решил показать нам сумасшедшую малюсенькую машинку, которая возомнила себя богом и нацепила четыре огроменных колеса спящего Бигфута. Потому что как еще объяснить вот это, я без понятия. С одной стороны, это абсурд и не поддается никакому объяснению. С другой же, проект уникальный и имеет смысл. Для кого-то смысл будет в умилении народа, для кого-то в прохождении любых препятствий.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 Напишите свои предположения в комментарии, благо ведро здесь используется не как сидушка, не переживайте. Зато в нем спокойно можно перевозить какой-нибудь груз. Идея, честно говоря, классная, мне очень понравилось. Часто люди ставят на свою машину, на разные велики или какие-то квадроциклы широкую резину. Большие колеса позволяют совершенно не чувствовать глубокие ямки, отправляться в дальние поездки и в целом более комфортно передвигаться.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 Вон, настоящий человек в ней спокойно поместился. Пускай ребенок, но все же. Она легко управляется, не такая быстрая, как оригинал, но все же может дать жару. Круто выглядит и очень приятная в салоне. Все на высшем уровне. Однако ладно, так уж и быть. Если мой будущий транспорт не будет летать или плавать под водой, я соглашусь на стандартный наземный вариант. Но лишь при условии, что он будет похож на вот это. От одного огромного заднего колеса я уже был в восторге, когда увидел в первый раз. Получившийся байк или велик, или как это вообще называть, быть может трицикл, в общем данный транспорт реально быстрый и устойчивый на дороге, на мое удивление комфортный, а также мягко говоря оригинальный. Поэтому даже если вы будете стоять рядом со спорткаром, все взгляды окружающих будут именно на вас, можете не сомневаться. Этот транспорт был придуман совсем не для комфортного передвижения или прогулок, как предыдущие.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 Как-то раз был я в зале, значит, и решил поделать кардио. Ну так, растрясти свой жирок и слегка прийти в себя. Мне посоветовали штуку под названием Эллипс, хотя изначально я планировал заниматься на велике, мол он куда более эффективен. Если вам тоже вдруг приходится делать не то, что нравится, а то, что полезно, то берите на заметку подобную идею велосипеда. Он выглядит так, как будто в нем соединили внешний вид велика и принцип работы эллипса. Стоишь себе, шагаешь, и от этого движется велосипед. По-моему, идея реально прикольная. Ну или как минимум необычная. Ставьте лайк, если тоже хотели бы попробовать что-то такое на себе.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 Что будет, если на велосипед нацепить автомобильные колеса? Эм, будет что-то вроде вот этого. Велик довольно круто передвигается, но нельзя не отметить явный его недостаток. Он стал капец каким тяжелым. Из-за этого даже взрослому мужчине не так-то просто им управлять. В остальном же, безусловно, стало легче. Ты куда слабее ощущаешь каждую точку на дороге и готов ехать буквально куда и сколько угодно. Поэтому я предлагаю оснастить эту темку легко и быстро разряжаемым моторчиком. По-моему, будет настоящая пушка.